И снова здравствуйте. Я приветствую в эфире суперстримера, миллионника Леви Розмана, uh, Айки да, также известного как Готам да. Чес. Леви, добрый день. Спасибо, что, несмотря на ранний час, нашел uh, силы, желания и возможность к нам присоединиться. Как матч? Следишь за ним? Ну, конечно. И надо сказать вам, спасибо большое. И я Конечно, сначала хочу просто сказать извинения, потому что я, я только говорю с моей семьей по-русски я почти практики не имею последние два года. Здесь никто мы, из друзей ну, один. Ну, вот ради этого мы тебя и позвали, да, чтоб ты да, мог да. потренироваться. Да, потренироваться, да. Ну, нет, конечно, за матчем смотрю, про шахмат я, я могу чуть-чуть поговорить, а и ну, матч пока очень для меня очень интересно смотреть. Вот эта вторая партия вчера была, ну конечно, мы уже пять лет ждем победу. Пять лет и четыре От... дня. Да, пять лет и четыре лет дня, четыре дня да. Да. Ну, я думаю, что скоро будет. Я думал, что сегодня даже, но как-то все они выяснили после 23-го хода черных. Да, и? причем казалось даже, что у Яна да, вот больше шансов э, склонить чашу весов в свою сторону вчера да, было. Да, дебют <с очень интересно был. Э, ну и первая партия, в принципе, тоже, как мне кажется, э, интересно тоже складывалась. Может быть, не так ярко, но тоже какое-то столкновение да, было. Но да. вот как оцениваешь шансы Яна в матче? Ну, все, все хотят подставить какой-то процент, туда, ну, шансов там 60, 60 для Магнуса, 80 для Магнуса. Для меня, я, я про это, я в университете занимался статистикой, но oh. в, кла в класс я не ходил так много. Поэтому я не могу поставить там 60, 70, 80. Я Для меня очень непонятно. Стиль Яна очень там динамически он очень быстро играет он магнуса несколько раз обыгрывал но это было в прошлом но все равно uh, я болею за зрителей я хочу чтобы каждая партия вот была как вчера и вот очень много гроссмейстеров смотрит партию делает комментарии, рекапс этих этих игр so, вот я, я за зрителей а, ну, конечно, на этом канале надо сказать, что для Яна. И, и посмотрим, если он, если он сумеет выиграть. Сегодня выигрыш с черными было бы просто отлично для него. Но окей. Да. Шансы а, были. Ну, вот какие твои шансы того, что матч закончится в основное время? Дойдем думаю... ли до тайбрейка? Ну, вот ради Нет. зрителей. Нет. Я, я, конечно, это будет, это будет очень фан для всех. Но а, я, я думаю, что закончится после... там. 11-12 партий. Я не думаю, что будет матч, как в прошлый раз, что каждый раз, когда э, у, вот, у, как бы, у Яна будет, он будет белыми играть, вот будет сицилианская защита, будет E4-E5, они будут менять Магнус, ему нравится играть D4-E4-C4. Я думаю, что-то что получится. Но кто знает, там Карякин выиграл одну игру, а потом даже имел очень хорошую позицию после этого в следующей партии. Ну проиграл. Вот нам сегодня. Кстати, сегодня я комментирую третью партию с Сергеем mm -hmm. Корякиным. Так что как раз надеемся услышать э, все секреты. Во-первых, да. какие-то детали, да, которыми именно он может поделиться о том матче пятилетней давности. И о том, насколько он был задействован в подготовке Янг. Да. Я не знаю, насколько он откроет карты, но тем не менее... То есть, твои ставки, что матч закончится в основное время, да? Я, я думаю, что да. Конечно, если будет тайбрейк, для меня это еще один видео будет. А я уже надеюсь, 15 декабря выходной или не выходной? Или у тебя выходных нет? Ты каждый день на своем сайте, что-то, на своем канале что-то делаешь? Да, надо думать каждый день. Для меня... Нет, 15 декабря – это свидание, да. Что? Все. Да. Я тоже как-то день недели распределяю. Вот вторник, ну, это титульный вторник, да, там среда, да, это вот, вот этот стримерский турнир Арена Королей. Тоже примерно так живем. Да, да, для меня суббота-воскресенье. Ну, ну, Люси не работает по выходным, мы ходим, гуляем, но иногда, иногда приезжаем обратно домой, вот тут, вот, чтобы я поставил... Клип. А если я вот пятница, там, вечером, вот, вот прямо на этом кресле, я вот здесь, и я поставлю видео на следующий день, окей, тогда мы, на, ну, когда суббота, мы пойдем куда-то, мне не надо про это думать. А иногда просто видео не ставлю, но это очень, знаешь, это, это, это очень плохо не ставить видео а, даже один день. Да, работа такая, ежедневная. Да, каждый, каждый день почти. И вот, вот сейчас хорошее время на, на YouTube, хотя я не знаю, если в России то же самое, но здесь больше комп, а, компаний, они ставят адвертайзменты вот, вот в это время, когда Крисмас, ну, Новый год, там покупают Раньше, ага. подарки, да. Здесь надо видео ставить. А, ну то есть есть какие-то рекламные, да, дополнительные контракты? Да, ну, да, предложения, рекламу, да, да, да, вот именно от фирм. Ага, интересно. Да. Ну у нас пока не так. Потому что у нас Новый год больше, рождественских uh -huh. как-то, но еще не началось, не началась вот эта предрождественская, предновогодняя лихорадка, конец ноября, у нас нету вот этого Дня Благодарения, да, потом да. нету Черной Пятницы, понятно, что как-то магазины это немножко, ну, то есть везде реклама Черная Пятница, Черная да. Пятница, но это не такой же ажиотаж, как в Америке, я но помню, это нас, это ужас, у нас теперь черная неделя, черный месяц. У нас э, даже... У нас теперь по, по, понедельник, то же самое, не знаю, если вы знаете, но у нас Cyberman. Э, Cyberman, Cyber да, да, да угу. Ну, за, если ты заплатил 150 неделю назад, ты сегодня заплатишь 149. Вот, вот такой у нас... Сегодня заплатишь 155, но со скидкой 80%. Да, да, да. да. Вот так. Это, нет, да. это... это... Нет, у нас, благо, пока все тихо, спокойно, но матч очень смотрят, вот я говорила, пока мы не вышли на связь, что много у нас зрителей на канале Ческомру, и мне как комментатору, да, и человеку, который работает на этом uh -huh. канале, понятно, что приятнее для такой аудитории работать, чем если бы я работала на аудиторию 20 человек, я бы все равно так же работала, но когда у нас 6 тысяч э, людей или 10 или 20, это меняет как-то отношение ко всему происходящему. Вот как тебе живется с каналом в миллион подписчиков? Вообще, можно это как-то ну... понять, что это, как это? Да, ну на ютюбе это не как YouTube, твич это, это разный мир. Вот на ютюбе ставишь какое-то видео, и там люди просто пишут в комментс и это все ты не видишь как бы ну в real-time. Mm -hmm. ты, ты не смотришь на экран, и там все о, кричат на тебя, ставят эти эти пепе эмоции, не знаю даже как это перевести на русский язык, а на твиче это, это, это очень разно. Ты, ты, ты сидишь там, музыка играешь, если не такая официальная комментария, и там надо больше ставить рекламы. Там надо кого-то выкинуть, <laughs> если они там что-то плохое написали. Но для меня на, на Твиче это, это мне больше нравится на Твиче, если вот энергия. Вот как вы только что сказали, есть 6 тысяч зрителей. Это. Как бы более интересно для меня. А на ютубе я знаю, что всегда энергия будет. Я могу поставить клип через час. Я покушал, посидел, пошел в коммент, посмотрел. Там люди, знаешь, пишут, что какие-то мемс, даже не знаю, что. О, как, как ты сделал видео через полчаса, если вот партия только что закончилась? Это, это, это смешно для меня, и мне, мне очень нравится. Um, uh, на Ютюбе это называется больше family friendly, потому что родители смотрят. Может, с мальчиком или с девочкой, и матом лучше не надо, а на Твиче можно чуть-чуть сказать, если ты что-то не скажешь на, на YouTube, вот На Твиче можно... Как бы, разное... ну, разная аудитория, да? Да, да. Но вот все равно секрет успеха в этом. Тут у нас очень сейчас же целый бум, да, в шахматном mm -hmm. стримерстве, наверное, идет. Ты когда начинал вот стримить и над своим каналом на Ютубе работать? Сколько лет назад? Ну, я, я эту историю только, а, только на английском языке mm -hmm. а, как бы, объяснял. Правильно я снова? <laughs> а, я начал на Ютубе только где-то в мае, в июне прошлого года. Mm, а, совсем недавно, у меня mm -hmm. там ничего не стояло, я был просто тренер, я работал в школе, у меня была как бы моя а, программа, там дети играли после школы в турнирах, я приходил домой, дал ну, один на один такие уроки, и мне за это платили, это я делал где-то лет 4-5, а после этого начал а, только как бы на ютубе, ну, конечно, этот ковид стал, и я не, не ходил на эти уроки, я не ходил никому домой, и как-то было, было трудно сидеть на зуме с человеком, которому 6 лет. Он не хочет смотреть на London Opening со мной и как-то задачки решать, мат в один, два хода. И я начал опять выходить на Twitch и ставить клип на YouTube. И вот начались эти Chessable Masters все эти онлайн-турниры. И как-то повезло, я, я, у меня сильно на Ютубе был, я вот мог учить, но я мог еще быть как бы клоном чуть-чуть. И а, из-за этого как-то все пошло вверх. И, конечно, ферзь, вот этот шоу, конечно, «Ферзевый гамбит», это был... У меня... Ход королева на русском, вот такой а. перевод. Потому что у нас ферзь, видишь, мужского рода фигура. А. Поэтому несколько сделали совсем другое название. Ход королева, да, он а. называется. Я, ну, я, я даже не знал, да вот это, это, это все поменяло для, ну, как бы, навсегда. Для, для меня я больше уроков не, не даю. Я просто каждый день, иногда два раза в день э, ставил что-то на YouTube. Я просыпался в 7-8 часов утра, я сидел на твиче 6 часов, стрим, стримом занимался, кушал, потом ставил видео, чтобы стал там в 6-7 часов, часов вечера, приходил обратно через 3, 4, 4 часа, снимал еще один видео на следующее утро и ставил. Вот так. Я это делал... Ну, 6 месяцев, 8 месяцев, потом устал. И стал и теперь... только одно видео загружать да, в день. Да, да, uh -huh. да, каждый день. Но все равно, да, вот эм, я как бы понял, что вот сейчас э, придет аудиенс, не знаю, как... uh -huh. зрителей очень много будет, которые либо никогда в шахматы не играли, либо играли, когда были чуть-чуть помоложе, 10 лет, 15 лет назад, и им надо будет чтобы что-то интересное смотреть. И вот так я начал делать мои разные серии, гезды the elo, когда я смотрю партии и мне надо определить, какой, какой уровень. Я не, про, про, про и, них ничего не знаю, просто смотрю, как они зевают, там мат в один ход, два хода, коня, слона. <laughs> и вот, надо определиться. So, для меня это, это очень фан, но теперь смотрю, что будет в будущем, как, как что мой что будет мой следующий шаг если так mm -hmm. правильно сказать. Есть какие-то планы после того, как вот эту э, волшебную отметку mm. в миллион подписчиков достигаешь, что дальше? Есть куда а, расти? Ну да, конечно, 2 миллиона, 3 миллиона. Э, жаль, что на YouTube не дают вот такую штучку на, на 5 миллион. Платиновую а нет? Да. Потому что только золотая, что ли? Бриллиантовая? Ну, ну, ну, ну, Следующая в 10. Это будет, а, ну, вот. <laughs> это будет э, не знаю, через... 5-6-7 лет. А, ну а, пока планов нету. Просто каждый день думаю, как бы что, что следующее может в какую-то организацию, а, как вот все эти стримеры mm -hmm. а, а, сделали контракт с такими e-sports? Mm -hmm. Да, а так не, ничего не буду менять. Покупать мой криптокюренси, и это все. Понятно. Ну, благо, контента у нас шахматного много, да, его выдумывать не приходится. Вот э, сейчас матч – это главный, да. конечно, контент на ближайший месяц практически. Но ну, смотри, чтобы закончить на какой-то такой шахматной ноте, связанной с матчем, угу. э, сыграны уже две партии, какие-то, может быть, выводы можно сделать по поводу формы шахматистов. Как ты что-то оцениваешь, кто в какой форме, можно ли э, оценить вообще? Да, ну надо сказать, что вот э, как Магнус сыграл во второй партии, это как он пожертвовал э, качество, даже и, вот размен был, и он как бы, ну как сказать, не, неправильно пожертвовал, там можно было сыграть слон Е3, а он, а он сыграл ладья Б1, и там все, такой размен был. Ну форма, я думаю, что надо посмотреть вот третью партию, четвертую партию, но пока во второй было видно, что если вот Ян не так быстро бы сыграл, вот, может, слон, слон 8 или С3, шансы были бы чуть, чуть побольше. А так, Магнус сыграл слон не 4 и пошел на атаку. И после этого было ну, ничья, знаешь, ну, там ну, был бы большой, большой размен. Но для Яна это, я думаю, что это, это обычно вот так. Очень, так он, он очень быстро играет, он эм, инстинкт у него очень хороший, но вот не, не надо было слона 8 сыграть, надо было что-то по-другому увидеть вот этот план слоне Е4, Ферзь 2 а, Ну, по посмотрим. Я не думаю, что Магнус пожертвует качество опять. А если пожертвует, тогда Но я думаю, что они дебюты будут менять. Вот мы не увидим вот, а вот То есть, ты 2. вот считаешь, что сегодня повторение Е4 не будет, да? Ну, или, или не будет, или Е4 будет, но испанки не будет с Маршала. Да, да, я, я, я не думаю. Даже Анан сказал, что он думает, что не помнишь, что сыграет Е4 в первой партии, а по после этого только до 4, С4 может mm -hmm. быть, в 3 а, Но Е4 он опять не сыграет. Если видно, mm -hmm. что Магнус будет играть Е4 и Е5. А, ну, Е4, С5, <laughs> мы можем смотреть опять 12 партий а, вот этого, этого дебюта. Челябинского, да. Mm -hmm. Да, ну, фо но, фо форма, если будут партии вот такие, тогда... Ну, ничья это ничья, а, а, конечно, они, борьба будет. Нам на всем сказать. будет интересно. Ну да. и твой прогноз на сегодняшнюю партию. Мы каждый день ставим прогнозы на сайт Часком, заходим, пока у меня... Не бывало что-то два из двух две ничьи я пока правильно отгадывала у нас правда на нашем канале еще кошка люся дает прогнозы она тоже правильно отгадывала вот ты не поверишь ну, так что я примерно а... как кошка отгадываю а, а ты как ставил во первых на какие результаты ставил если ставил в первых двух партиях что ну ты? я я думал что если будет победа тогда я извиняюсь, но я думал, что сегодня, если Ян сыграет а, защиту Грюнфельд, тогда Магнус имеет шанс ну, выиграть вчера, вчера, да, то есть, если черными. А, да, да, да. да, да, да uh -huh. вот вчера, а, я думал, что Магнус имеет шанс на, на выигрыш. А вот они сыграли а, Каталан или вот Е6 а, да, а. Д5. Вот это тогда я думал, что будет ничья. это было очень интересное ничья, но, была интересная ничья, но uh -huh. все, все равно было ничья, а я. Думаю, что сегодня Ян сыграет D4. Я думаю, что они пойдут в Рагозин там слон Б4 на, на четвертом а ага. ходу будет, и я думаю, что все равно будет ничья. Здорово. Такой ну, еще конкретный и точный да, прогноз. Да, да. Тоже ждем. Ждать осталось недолго. Большое спасибо за то, что на, нашел время и вот поделился своей историей, и своими прогнозами, и видением матча. Ну и очень рада всегда видеть тебя на канале. Если вдруг попрактиковаться в русском, заходи. Да. Двери открыты. Спасибо большое вам тоже.